Красивый, дорогой, я продолжаю готик, готик Ностальгия Да, ссылку в описании Эй, оставлю. тебя сюда звали? Не... Так, <къех> ссылку в описании оставлю под видео Так что Можете скачать, она полная версия Там Готика сама вам не понадобится Я так, вот, Скачивать скачиваю Тут сразу все есть Посмотрите, кто у нас здесь. Ты ведь идешь в город? Может быть. Что ты? Выбирай. Мне нужд как? Ну как бы здесь все уже по понятию. Можно в можно как-то, как хочется, как у дело. Сейчас значит, от смогу подоладить? Это же как стандартная гостька почти. Как? Я? Ну, точно. Надо да, все таки это Еще одна грязная тварь! Что ты тут, а ты на... Я хочу это дело слышать. Я. Мне не нужно... Вот. Ну вот так все поолтали. Подожди минутку. Эй, ты! Я. Ты. Все, что надо было, все. Удали. Эй! Мне нужна приличная одежда. Яма. Сколько стоит? Давай тогда сюда эту рабочую одежду. В моем... золотых по-любому супер кармашек так что тут, <свист> тут? тут замагов воду стать как бы сейчас что-то оборванцы Служил этого. Он слушал не тех людей. Он узнал это не от меня. Ты действительно веришь в это? Я уже подумал об этом. С этим уже ничего не поделалось. У меня собственное мнение на этот счет. Это не ново. это услышал? Ты? Это не новость. Я. Он не заслужил этого. Я. Но он он наставил, что ему лучше знать. Так, надо одежду здесь не не буду за это через жопу за кожу, не до спешки опаньку ай блин, не то сделал подлагнула ну в общем сейчас Запрыгиваем есть такой турюк тупой запрыгивать здесь я у нее первый раз уже прохожу Тут Трю человечек да что такое почти запрыгнул. Здесь видите, как бы сделали удобно. Что ты можешь запросто... Да... Да! Увидели, нажимаю, он не прыгает. По-моему, баг какой-то сейчас. В игре самой. Так! Да. меня оп вот, двести с четвертой попытки блин а и здесь решетка так что он я, я, конечно, ничего не ничего сделать сделал. Супереду, подвину, подвину. Ай! потом дай ё здесь не со мной в принципе все можно после этого бегая уже как-то солидно голова. Тихо-тихо-тихо, тихо тихо тихо тихо Так, тихо сейчас тихо тихо тихо тихо тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо, тихо а точно! Я Смотно, что так не будет существовать ничего. О -о -о, кажется, ни света, и ни тьмы. Надо будет. Да пребудет с тобой Аданас! Кто ты? Я Ватрас. Слушай. Что? У меня для меня. ли возможность вступить к вам, магом воды? К сожалению, это маловероятно. Мы не сможем организовать полноценное обучение новичку. Но возможность все же имеется. Да, но это очень сложная задача. Тебе необходимо показать свою мудрость, овладеть многими навыками самостоятельно. Мы сможем лишь направлять тебя. Шанс есть. Но прежде чем ты станешь магом, тебе необходимо пройти путь Неофита, послушника. Как мне стать Неофитом? Я напишу послание Сатурасу, магу воды. Вместе с орнаментом передай ему это письмо. Откуда магам известно о столь далеких временах? Ведь никакая бумага не выдержит настолько долгого испытания времени. Очень интересный вопрос, юноша. Мы узнаем это из археологических раскопок, оставленных артефактов, а также длительных размышлений над природой полученных предметов. В столь далекие времена люди записывали свою историю на каменных табличках. Бумага на тот момент была еще неизвестна человеку. Но почему твой рассказ столь короткий? Неужели ничего больше не сохранилось? Почему же? Более, чем юноша, но я читаю всего лишь проповедь, а не урок. Как можно больше узнать о событиях, о которых ты рассказываешь? Я поведаю тебе это немного позже. У меня пока нет времени. я хочу присоединиться к чтобы а вот... Какое салф... Со... Так и здесь. Сдел... Раз слышу об этом. Так, сейчас мы еще сходим до магов воды по любому, потому что ну вы да, это дело, конечно, не врагу, говори что, что ты мы... не знал этого, что мы там как бы до туда добегали это долго, долгая история тоже для всех нужная, что этот балабол будет надоедать. Пойди, да сделай это. Главное что не нарываться, бы... Я, я что-то слышал об этом. Я не был бы так уверен. Как будто у меня без того проблем не хватает, и не стоит о, спрашивать о, меня об этом. Нам остается только что никому не интересно Я должно быть сошел с ума. Что ты делаешь здесь? Мне, мне во что бы ты ни стал. Ты. Я чем найти? Мне. Можно, я говорил тебе раньше именно так, как я сказал. Вылез. Нам остается только Ничего не изменится. Устоила сто раз подумать. Я не был бы так уверен. Я ничем не правда? могу помочь. Как интересно. Первый Там, раз с ничего. Об этом, ему стоило... За тобой должок. Но он настаивался уже ничего не поделать. поделать. Все об этом Хорошо. Это не мои проблемы. Я полностью так... согласен. Он слишком много болтает. Все возможно. Я бы сделал это потом. Я он даже не сделал. Но это ужасно. Я ей больше ничего не скажу. Но это ужасно. Я не Я забыл. Говори об этом никому. Мне нужны. Как з за... Если бы я не видел это собственными глазами, я ей больше лечу. <свес> так, ладно, дальше пойдм к этому. Совсем. Все уже у плоды, потому что там слова будут сами. Так не нарваться бы на вот этих вот придурочных. Я и больше ничего. Какая обеспеченность. не хочу дельмы. Мой, пожалуй, не об этом. А мне им пищи Эй! будет только... хорошо пошли ну вот я уже здесь пришел сейчас только буду бежать почему потому что я слабоват против противника дрижды вам сказать Но там крыс немало Слежит. Серьезно, не, не жопу, жопу, жопу, жопу а -а -а -а -а. Только не гоблины, только бы не гоблины. Не. Сейчас магия проскидает, что сидит.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 У меня для тебя письмо от Ватроса. Ах ты наглец, ты, ты, ты! Ах, Ватрос тебя не знает, но тебя знаю я. Касаемо того случая, я могу рассказать тебе все, но никто больше не должен знать об этом. Ксерда сдал мне заклинание, которое передало мечу силу руды. После падения барьера в храме спящего меня завалило камнями. «Я выжил только благодаря магии моих доспехов». «Ксардос, спящий? В этот бред трудно поверить. Чем ты можешь подкрепить свои слова?» Ксардос вытащил меня из-под завала каким-то мощным заклинанием. Им же он взорвал доспех и передал оставшуюся энергию мне. «Вот как? Хорошо, принеси мне часть доспеха в доказательство твоих слов». Я пришел... Лорес. Я желаю... Что? Как ты узнал об этом? Кто? Он нару... Что? Что ты здесь делал? Почему? Я каюсь с одеяном. Позволь мне доказать мои намерения не словом, а делом. Хорошо, я дам тебе шанс. Пока ты не стал неофитом, твоими действиями будет заниматься Ватрос. Вот, у меня для него этот мешок. Не пытайся открыть мешок, только потеряешь время. Ну раз никаких доложителей... Эй ты! Чем ты... Я и судя. Затем. Затем... Подожди минутку. Как ты тут? Не могу. Покажи что... И. Да! Оставь. Говори, Оставь. Говори, Оставь. Оставь. меня в что пог... Оставь меня в поко. Оставь. знал это не от меня. Я это... Шмар. Первый раз слышу об этом. Ты действительно веришь Стоп. это? Так, тут кажется ценная информация в вот таких книжках трех, так что. Занять. Видите, бы. Там нужны будут. Якобы. Ты действительно? Да. Ну если мы. Ты. Как быстрее? Я. Что? Пора. А. Их при что где остальные Пойди. Эй! я -а пать you would. эй ты я взялся помочь что не надо беспоко что, что это за что? что ну сейчас по телепортам пойдем тоже это же квост? Что нет акробатики, чтобы быстро поперепрыгал Круто было бы. ладно надо докса сойти по заданию. Не помню, что там он меня попросит, надо будет сделать. Что же такая жопа. Свалим тут, о. Свалили, свалили, свалили.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 У меня с собой есть это. Я был у Сатуреса. Он передал тебе это. Очень впечатляет. Ну что ж, будем работать, юноша. Поговори с горожанами. Оцени их настрой. Мы будем работать с самыми отчаявшимися горожанами. Особого внимания заслуживают жителей портового квартала. Тебе необходимо привести их сюда, к храму. Здесь у нас с ними по вечерам будут проходить беседы. Так, так, так, так, так, так, так, понял. Ты действительно веришь в это? так, так, так, так, так, так, Проблема, проблема, проблема. Так. Это большая. не удивляет меня. Рыбак. Я, я, я не об этом. Я не знаю, где его так отделали. Ему стоило лучше подумать. Не говори, что ты не сам, сам, сам так решил. Пойдем к рыбаку, сходим. Там квест, там квест. В наши дни даже не так. Так, троих их надо найти, как я помню. У меня нет. Да, еще картограф, кажется. Не помню что точно. Эй! Что? Ты рыба? Интересно, не мог. Неприятности Эти подонки, при На прож. Ты рассказывал об этом, ты. Может. И. Ты знаешь что-нибудь о пропавшем? Мой. А. Про. Когда ты. Нет. Может быть, он. Нет. Чем. Думаю, он еще. И я тебе. Я дам тебе 100 золотых. Спасибо тебе. Мне нечем тебе заплатить. Я слышал, что маг воды Ватрас помогает отчаявшимся. Теперь по вечерам он будет беседовать с самыми нуждающимися. Что ж, спасибо ж. Так, один есть. Я точно не помню, врать не буду. Так. Отчаявшийся он, она еще. Тут девушка должна была бы уйти. Это где она? Вот она. Анна. Эй, ты. Могу я чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Я уже все собрала сама. Так, это она. Ты здесь одна? Послушай, вон те парни, что стоят у входа на корабль, отделают тебя, как отбивную, в случае чего. Но у меня и в мыслях не было. Тем лучше для тебя же. Так, да колубь, он тебя не льет. Эй, ты! Почему ты не в городе? Что ты такой любопытный? Блаженный, что ли? Нет, с головой у меня все в порядке. Тогда чего пристаешь с расспросами к незнакомой женщине? Если женщина живет одна на берегу в палатке, то это вызывает у меня интерес. С каких это пор мужчины? Я работаю на магов воды. В связи с тяжелой ситуацией в Хоринисе они хотят сделать общину, в которой люди будут получать помощь и все необходимое для нормальной жизни. Как интересно, а какой смысл тебе этим заниматься? Я хочу стать магом. Тогда понятно, но мне не нужна помощь. Я прекрасно справляюсь со всем сама. Варишь уху, живешь в палатке, и давно ты справляешься сама. С тех пор, как меня выбросило на берег. Я чужая в этом городе. На работу меня не берут ни в городе, ни на ферме. Есть еще бордель, но я скорее умру с голоду, чем моя нога переступит порог этого заведения. Тогда тебе стоит пойти к Ватросу. Ватрос? А, маг в робе. И что? Он помогает душевно и вещественно всем простым людям. Тогда я рассчитываю сходить туда. Только есть одна проблема. Проблема? Когда-то я служила Белиар. В тех местах, откуда я родом, культ Белиара владеет всем. А как ты тут оказалась? Не знаю, я ничего не помню, видимо сильно ударилась головой. Очень странно, тогда в любом случае тебе стоит сходить к Ватросу. Хорошо, я подумаю. Как дела? Нет, спасибо. Ну, Даниил, уже до полотенец, нет, нет нужды. Между... Что такое? В общем здесь так, кто-то еще один. Так их трое. Врать не буду, только вот еще кто один. Кто, кто, -кто, -кто, -кто, -кто может быть? У кого проблема? Так Константин, точно. Константина согласен Я сам проблему. Эй, ты. Я сделаю опять то же самое. Ты, кто тебя? Я сам слушаю. Wow, и that's почему that's... это меня не удивляет? Аж здесь. Будь добродетели труден, потернист. М -м -м. Этом, не у рыбака Фарима проблемы с ополчением. И почему и меня это должно Ну, у тебя есть. Какая Если он этого не видит, я ничем это не могу помочь. потом разберем. Потому нашей... что я что еще слаб для них. Там бантики. Я, я, я сам не лучшая. Я, я тоже. Еще еще. Сейчас с рыбаком потом попошем. Так, раз, поменил, два, ты три. Ты да, кажется, последняя там... И я успею, правильно помню. Константин. Это и вроде все. Три человека. 44 Врать не буду, не помню Про рыбака я тоже не знаю, но я знал, что там двое было Я находил только двоих А вспомнить не мог кто еще Оказался Константином а Константин, Я не верю, что это что-то изменит Все будет только хуже бы... бы... Эй! Уже... Что тебе нужно? За. Это было... В общем. Почти... Ну если По... ты. Они слушают меня. Так. С кем а же я должен поговорить-то, он о Константине расскажет. Я не был бы так уверен. What the fuck? Я не помню. Мой муж думает. Кто не нужно верить всему, что говорят. А на личных таверне, о которых нам остаётся... эй ты, подожди! мне кажется я что я совсем не а, устал да. я же сначала... почему я... они не слушают меня? Хм. сохранение было, но что игра забанилась, не захотела включать у меня собственное мнение на это счёт так, счет. кто расскажет про этого все будет только хуже Константина так. нам остается ожидание, что он там с ума сходит кто-то тоже рассказать когда... должен какая обеспеченность домой давайте люлее это он Видите, не сохранился все жопу проходился сначала но я не всем чтобы помог там просто пока побыстрее. Я что-то слышал. Хочу иметь к этому никакого отношения. На твоем месте я бы этого несу. У меня и так хватает проблем. Ты, ты действительно думаешь? Сей! <смех> <смех> <Его смех> Не кончишь? Не кончи его! его. <смех> да, неплохо. <смех> <смех> А... ну ладно устал